Всем привет, друзья! Ну вот и настал тот момент, когда у меня дошли руки до замены штатных динамиков на моем автомобиле Kia Rio 4. Динамики я приобрел уже давно, они все это время у меня лежали, ждали своего часа. В этом видео я хочу подробно рассказать, как заменить штатные динамики, как проложить провода, подключить усилитель, с какими проблемами я столкнулся при установке. В общем, обо всем по порядку. Поехали! На замену штатным динамикам были заказаны динамики SWAT. Это модель Revolution 65 Pro. Два комплекта. передние и задние двери. Вот так вот они выглядят. Здесь фирменные наклеечки. Гарантийный талон. Сами динамики. Такие вот кольца. Сейчас покажу, какой у них магнит. Вот такой вот огромный магнит. Соответственно, это как плюс, так и минус для дверей моего автомобиля. Чуть дальше расскажу, с чем я столкнулся при установке вот таких вот динамиков. Так как правую сторону я уже установил, осталось установить динамики на левую сторону. Мощность у них номинальная, по-моему, 130 Вт, а максимальная 250 Так, ну что, давайте перейдем тогда к установке этих динамиков. Итак, для начала нам необходимо снять карту дверей. Для этого здесь вот у нас есть саморез. Саморез необходимо выкрутить. Также еще один саморез у нас вот здесь вот находится за ручкой. Его тоже выкручиваем, вытаскиваем вот эту пластиковую накладку. И уже, соответственно, потом можно будет выдергивать саму карту. Держится она на клипсах. Сейчас я покажу как она снимается, начинать нужно снизу, так как здесь есть специальное так, углубление, вот. вот здесь, вот. чтобы зацепиться и соответственно потянуть на себя, и так здесь как я и говорил оттягиваем, здесь уже клипсы некоторые отошли и постепенно, пока она не повиснет на верхней части. Также для того, чтобы снять дверную карту, надо снять вот эти вот твиттеры. Снимаются они тоже очень легко. Вот таким вот образом. Все, когда клипсы отлепили, просто дверную карту тянем вверх и снимаем ее, получается, с пазу. Все, аккуратно и отключаем штекеры блока кнопок и соответственно всего остального. Так на задней двери карта снимается аналогичным образом два самореза здесь и здесь. Также внизу есть специальное углубление, вот оно. Соответственно, здесь чем-нибудь также поддеваем либо лопаткой, либо пальцем. Кстати, еще один момент для того, чтобы снять карту, вот эту пластиковую накладку тоже нужно снять. Потому что если вы начнете поднимать карту вверх, она просто в пластиковую накладку упрется, и, соответственно, вы не сможете снять. Так что пластиковую накладку тоже снимаем. Все дверные карты я снял. Здесь нас встречают вот такие вот штатные динамики. Кстати, сразу скажу, что динамики сами по себе неплохие. В целом для своего класса, так сказать, для штатных, они выдают в целом нормальный бас. У них, смотрите, здесь губа прорезиненная. Вот сами динамики в целом нормальные, но, естественно, для меломанов они не подойдут. Вот. А динамики держатся на трех клепках. Их можно высверлить, либо кусачками откусить и... Соответственно, уже снять сами динамики. Также подключаются они с помощью вот такого вот штекера. На моих динамиках, соответственно, никакого штекера нет. Будем подключать через клеммы. Поэтому э, вот этот вот штекер придется откусывать. В общем, давайте сейчас будем высверливать вот эти клепки и вытаскивать динамик. Все, динамик снял у нас здесь остаются вот эти вот остатки от клепок их можно выбить в обратную сторону либо также кусачками откусить и вытащить сам динамик выглядит вот так вот здесь у меня вот есть такая пороломка губка для того чтобы звук не уходил под обшивку а соответственно выходил наружу вот такой вот маленький магнитик динамики hн модель и мощность 20 40 ватт максимально и так первая проблема с которой я столкнулся это то что сюда нужны проставочные кольца как бы сама это не проблема но у моих динамиков у них посадочный диаметр должен быть 150 миллиметров и кольца с таким посадочным диаметром внутренним очень тяжело найти в магазине или там где-то на площадках на том же озон и так далее то есть ну найти можно но не факт что как бы э, с отверстиями вот с этим сойдется я такие кольца себя нашел заказал вот эти заказывал я на озоне два комплекта э -э, здесь 18 миллиметров каждое кольцо вот но проблема в том что оно не подходит э, не не подходит она конкретно по отверстиям чтобы закрепить соответственно эти кольца вот и для того, чтобы установить эти динамики, необходимо два таких кольца использовать. И вообще желательно как бы сделать другие, что я, собственно, и сделал. Сделал, друзья, я вот такое вот кольцо. Знаете, из разряда ожидания, что ты хочешь делать, и реальность Получилось вот это вот. Вроде я уроки трудов в школе не прогуливал, но получилось, что получилось. В общем-то, смотрите, по сути, разницы никакой нет. Здесь вот несколько колец есть. Вот это вот более-менее кольцо получилось. По сути, разницы нет. Оно у меня все равно будет стоять первым. И для того, чтобы мой динамик вошел, а с одним кольцом он не входит, это еще одна проблема, потому что у этого динамика очень огромный магнит. Если я его буду устанавливать с одним кольцом, то магнит будет упираться в стекло. Если вот до конца пустить стекло, то, соответственно, магнит упирается. И чтобы он не упирался, нужно использовать в моем случае два кольца. То есть я буду устанавливать первым кольцо вот это, и вторым кольцо, которое я заказывал. То есть будет два кольца. И в таком случае динамик встает нормально. И никуда не упирается В общем, давайте устанавливать Также, друзья, если у вас э, вот такие вот отверстия маленькие Но хочется хороший звук И динамики такие, как у меня брать не хотите с большим магнитом То есть вариант вот такой вот динамик Это Урал Патриот с неодимым магнитом Магнит здесь такой маленький, но очень мощный эти динамики 20 конечно они мне не подойдут, но сам факт что вот этот динамик с таким магнитом будет намного мощнее чем мой так, буду я использовать вот такие вот болты, это М5 на 25 с потайной головкой В комплект идет болт, шайба и вот такая вот гайка самоконтрогающаяся соответственно что мы делаем берем наше кольцо и Все, одно кольцо установлено затянул на три болта теперь нужно установить второе проставочное кольцо устанавливать я его соответственно таким образом прикручу четырьмя саморезами к первому кольцу но прежде чем прикручивать нужно сначала сделать отверстие Так, чтобы фанера наша не треснула, предварительно делаем отверстие. Все, отверстие сделали. Теперь вставляем саморезы и наживляем и, соответственно, прикручиваем. Итак, для того, чтобы подключить динамики, соответственно, нам вот этот вот разъем штатный уже не нужен. Его можно перекусить. Раздербаним вот так вот. Летку. Итак, смотрите, так как провод здесь штатный, довольно-таки короткий, а у меня здесь два проставочных кольца, то я решил нарастить таким вот медным проводом. Также здесь обжал две клеммы, плюс-минус пропустил через дверь здесь у нас провода выходят и у штатных два провода плюс и минус у нас получается белый это плюс коричневый минус с ними соединяем и устанавливаем сам динамик так я буду использовать обычную скрутку и термоусадку так, все провод я нарастил скрутил теперь Динамик. Все. Динамик на месте. Осталось его прикрутить к проставочному кольцу. И все готово. Так, все, динамик установлен. Прикрутил я его вот на такие вот саморезы. Здесь специальное кольцо, соответственно к простоочному кольцу все отлично динамик установлен аналогичным образом сейчас буду устанавливать задний динамик также дополнительно я буду эти динамики пропускать через усилитель как я и говорил в самом начале видеоролика так как штатная моя магнитола точнее она не штатная, а магнитола она не может полностью раскачать эти динамики так как у них номинальная мощность только 130 ватт а наша магнитола всего выдает ну, максимум там 40-50 ватт, это прям в лучшем случае, на самом деле, намного меньше. Поэтому желательно такие динамики, если вы устанавливаете, то пропускать их через усилитель, чтобы, соответственно, они раскрыли свой потенциал. Так, тут тоже сзади у нас все готово. Провод протянутый, клемма сжата. Осталось подключить наш динамик. Подключаю сбоку на боковые клеммы, так как если подключить на вот эти, которые в сторону двери смотрят, то в таком случае они будут упираться и динамик не встанет на место, поэтому подключаю боковые. Все. динамик на месте, осталось его прикрутить через это кольцо проставочного, так сказать, закрепить его. Динамик установлен, все прикручено. Все четыре динамика во всех дверях установлены. Ну а теперь самое интересное – это подключение этих динамиков к усилителю. Сейчас покажу. Усилитель будет использоваться. Вот такой вот. Это усилитель АЦВ 4 на 100. В общем, его буду подключать чисто на динамике. Сабвуфер я устанавливаюсь, пока в ближайшее время не планирую. Чисто хочу на динамике его подключить. И я думаю, что мне этого будет достаточно. Усилитель у нас четырехканальный. Здесь у нас все настройки есть. Также есть комплект проводов. Сейчас покажу. Комплект проводов. Тоже от компании SWAT. Сразу говорю, что это комплект обычный, так сказать, недорогой, здесь провода обычные, э, обмедненный алюминий, для моей системы это будет достаточно, у меня нет никакой тут супер крутой системы на 2,5-3 кВт, здесь для обычных динамиков там, 400 Вт это будет просто за глаза, многие, конечно, со мной не согласятся, скажут, что-то там Типа такую дешевку взял, надо там брать хорошие, дорогие, на будущее и так далее. Друзья, я не хочу с этим заморачиваться, но взял какие были, так сказать, такие буду подключать. Также еще планирую сделать шумоизоляцию дверей и потолка. Конечно, все лучше делать вместе, вместе с установкой динамиков, но сейчас такой возможности нет, поэтому буду делать на следующий год, но пока решил заняться чистой заменой динамиков. Подключение этого усилителя к динамикам я покажу вам в отдельном видео, чтобы это видео не затягивалось. Покажу, как обжать правильно провода. Ну, как правильно, как я их смогу, так сказать, подручными средствами обжать. Как протяну эти провода в своем автомобиле Kia Rio 4 и где установлю этот усилитель. Сразу скажу, скорее всего, я его установлю под Пассажирское переднее сиденье. Не хочу просто заморачиваться, тянуть багажник. Покажу, в общем, как он будет установлен под сиденьем. Там, в принципе, для этого усилителя места будет предостаточно. В общем, все это в отдельном видео покажу. Усилитель решил устанавливать под пассажирское сиденье. Здесь вот как раз вот место под него. Я уже здесь посмотрел. Здесь он прям нормально встает. Чуть-чуть на нем будет. Вот это вот воздуховоды для задних пассажиров. Но это как бы не страшно, потому что здесь особо температуры-то никакой нет. высокой, даже если зимой будет включена печка, то как бы особо нагрева здесь никакого не будет. Если вдруг какие-то проблемы будут, то переставлю багажник. Но я думаю, что здесь все будет нормально. У меня спереди практически никто не ездит. Сзади сидит ребенок. Там как бы он ничем не заденет, не запинает этот усилитель, так что все будет здесь нормально. Силовой провод, где буду протаскивать, так как у меня усилитель будет стоять здесь, соответственно, силовой провод я протащу вон через то отверстие, соответственно, где у меня идет провод на камеру, Этот же провод силовой, я параллельно с ним пропущу. Дополнительно я докупал еще вот такой вот комплект торца проводов. Здесь у нас выходы на динамики. Также отдельно есть на сабвуфер. Саб-аут. В общем, здесь два провода РЦА фронт-райт-аут -right и фронт-лефт-аут. И еще дополнительно у меня... Вот тут вот еще два проводка идут. Это РЦА рер райт и rear-left, то есть задний правый, задний левый. Соответственно, все вот эти вот наши повода будут подключаться вот в эти тюльпанчики. Сейчас вот эти вот два провода я буду протаскивать вот здесь. Сюда они пойдут вниз. Здесь вот за накладкой. И, соответственно, выведу их вот сюда под сиденье Вот сюда вот вытащу. И подключу уже к усилителю, так как я буду использовать штатную проводку, которая идет на динамике, дополнительно вот беру еще вот такой вот медный провод. Его я соединю здесь на штатную проводку и протяну уже к усилителю. Так, РЦАшки я протянул сюда, как я и говорил. Вот здесь вот они у меня выходят. Также еще взял 4 вот этих вот куска медных провода это у нас идет пойдет на динамике на усилитель таким же образом закинул туда вытащил здесь и вот эти вот провода соответственно я под эту пластиковую накладку уложу и вот тут они выйдут то что они будут здесь выходить под сиденьем вообще этого видно не будет так что здесь все будет нормально здесь провода я пометил Соответственно, чтобы не перепутать, где у нас передние, там правые, передние, левые, задние, правые, задние, левые. Здесь цветами все, соответственно, помечено. Что нужно сделать? Теперь вот эти вот провода, которые пойдут у нас к усилителю, нужно подсоединить к штатным проводам динамиков. Подсоединяться я буду к проводам, которые идут к магнитоле, чтобы штатные не портить. Вот. Можно, конечно, заморочиться протянуть провода отдельные, на динамике подключить их к усилителю, но в принципе я посмотрел, что сечение вот этого провода это сечение 0,75 в целом у штатной проводки практически такое же сечение, может чуть поменьше разница как по сути никакой не будет, так что решил оставить штатную, соответственно вот эти провода у нас пойдут на усилитель и сейчас я их прикручу к динамикам. Массовый провод подключил Который идет от усилителя вот сюда Вот снял пластиковую накладку И соединил Вот на этот вот болт У нас здесь должна быть в принципе хорошая Силовой провод, как я и говорил Пропустил его здесь Здесь вот он проходит Уходит туда Здесь он на стяжках закреплены Здесь Внизу Вот сюда И тут же у меня стоит Оба. тоже на стяжке здесь все как бы уже подключено вот здесь клемма так что когда сейчас все подключим с стороны усилителя поставим клемму на место и будем проверять провода я подсоединил пришлось отрезать естественно это так будет правильно чтобы у нас на магнитолу сигнал не уходил здесь отрезал соединил и также еще протянул рем-провод, который будет контролировать подключение усилителя при включении мультимедиа. Подключать его нужно будет из основной косы проводов, который идет на мультимедиа. Точнее не из основной, а вот где у нас сердцашка идет. Здесь есть такой провод АМПЦ называется. Вот к нему мы подключаем наш провод ремонт который идет на усилитель. Усилитель установлен. Все у нас готово, все подключено. Здесь провода вот так вот идут. Я. так вот их. Здесь тоже с этой стороны подключено. Так, провод, как я и говорил, силовой идет здесь, по порогу. И заходит вот сюда в усилитель. В общем, таким вот образом все это выглядит. Сейчас установлю обратно сиденье и, соответственно, вот этого всего видно не будет. Со стороны магнитола тоже все уже установлено, проверено, все отлично работает. Так, и теперь для того, чтобы наш усилитель работал, нужно зайти в настройки устройства звук и здесь включить питание усилителя. Когда мы включаем питание усилителя, соответственно, включается наш усилитель и идет уже звук через него. Если не включить этот настройку, соответственно, звука не будет вообще. И еще перед установкой обратно дверных карт, вот эти вот штуки пластиковые нужно подрезать примерно, может быть, миллиметров на 5, потому что здесь у нас динамик, значит, в эту сторону больше выпирает, соответственно, вот это вот подрезаем чтобы он у нас не упирался в динамик Что, друзья, а теперь давайте подведем итоги. Я думал, что в принципе замена динамиков это очень легкая процедура. В принципе, что здесь сложного? Просто вытащить штатные динамики, поставить проставочные кольца, установить новые динамики и радоваться новой музыкой. Но как оказалось, что не тут-то было, что не все так просто, как некоторые говорят или показывают. В моем случае я столкнулся с несколькими проблемами. Первая проблема это то, что я не мог найти проставочные кольца с нужными размерами под свои динамики. Вторая проблема это то, что при установке одного кольца динамик у меня не входил в отверстия в дверях. Соответственно нужно было устанавливать два кольца. И третья проблема, с которой я столкнулся. После того, как я установил все четыре динамика в двери и включил музыку, я, друзья, очень расстроился звучанием, как звучат эти динамики без усилителя. Так как штатные динамики, они... В максималке выдают 40 ватт, и, в принципе, магнитола их штатная или даже не штатная, если у вас установлен. она, в принципе, их вытягивает. И в штатных динамиках у меня присутствовал бас, и средние частоты, и высокие частоты, и все мне, в принципе, нравилось. Когда я установил новые динамики, я услышал очень неприятный звук. Мне, в принципе, он мне понравился. Звук был, знаете, такой очень издалека как бы не знаю как будто из какого-то колодца музыка играла и я очень сильно расстроился думал ну как же так эти вроде динамики которые я купил они намного лучше должны играть но как оказалось что без усилителя их устанавливать нет смысла так как все-таки магнитола их не вытягивает поэтому устанавливаю усилитель подключаю и через усилитель они уже полностью раскрывают свой потенциал. Играют, так сказать, уже практически в полную мощность. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите свои комментарии, какие динамики установлены в вашем автомобиле. Возможно, вы устанавливали такие же динамики, как у меня. Естественно, ссылки на динамики и усилитель я оставлю в описании под видео. Всем удачи на дорогах. Всем пока.